как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Мои подписчики спрашивали, почему я не выпускаю дайджест и призм. Ответ, как ни странно, простой. На то время Влад Цой стал выпускать видео с таким же названием. Проскинув мозгами, посмотрев на статистику, и осознавая тот факт, что майоров периодически ходит на свидание с вышеупомянутым Владом, я решил оставить его на этом поле одного. Так как считал, что его контент будет приносить больше пользы нашему сообществу. Но времена меняются, люди расстаются, а Цой ушел. Нет, Цой жив. Но радовать своим контентом он теперь будет чуть реже. Но как минимум тех, кто не захочет покупать подписку на его вещание. На ежемесячной основе. 20 USDT это по сути чашечка кофе в неделю. Поэтому. Дамы и господа, я представляю вам. Второй сезон. Digest Prism. Начну с превосходной новости, где покажу вам добычу монет на примере двух кошельков. Первый это кошелек Рой Клуба, имеющий баланс почти в миллион монет и структуру более 100 миллионов. Добывает такой кошелек 535 монет призм в сутки, исходя из данных сервиса от разработчиков призм Tools. ссылку на него я оставлю в описании. На сервисе вам будет показано какое количество монет в сутки добывает кошелек, и вы своими глазами увидите как паратакс ежесекундно уменьшается, делая ваш печатный станок более производительным. И доказательством этого является кошелек номер 2. Его баланс почти в 10 раз меньше, ситуация со структурой аналогичная, но добывает данный кошелек уже на десятки монет больше. А самое главное, что этот разрыв будет только расти. Если ты вообще не вкуриваешь, как это возможно и почему кошелек, который в 10 раз больше, добывает в 10 раз меньше монет, то ставь лайк и пиши об этом в комментариях. Как только под этим выпуском будет 333 лайка, я выпущу ролик об этом восьмом чуде света. Кстати, лоховод Рой Клуба тоже понимают ценность призм. Монета призм, это, она даст в рамках 1-2 лет больше иксов, чем юми. Только вот Аделий или прошел обучение в Рой Академии, откатившись в развитии до уровня примата, или нарочно вас обманывает, поскольку видит в участниках Рой Клаба стадо баранов, не умеющихся пользоваться мозгом. Например, я храню в Рой Клубе, потому что на Сигине, если хранить, там добыча не, ну, практически, ну, очень мизерная. То есть максимально, если вы хотите, чтобы она еще и добывалась, то лучше хранить в кабинете Рой Клуба. Если просто, как бы, чтобы просто лежала, но не будет там практически ничего добываться, то можно и на не держать. Вот. Ну, как бы... Каждый сам как хочет. Есть еще также оригинальные просто кошельки мнемонические. Э, ну, я держу у себя в этом э, кабинете клуба и туда докупаю. Они немного ранее я показал вам что кошельки рой клуба добывают одну целую шесть процентов новых монет в месяц при этом отдавая вам только один процент плюс ко всему я напомню вам что когда вы заводите призм в рой клуб вы сразу же лишаетесь 10 процентов которые будете возвращать целых 11 месяцев 11 месяцев только на то, чтобы вернуться к стартовой точке. По сравнению с рой клубом, даже пенсионная реформа – это утопия стариков. Плюс ко всему, вы теряете контроль над своими монетами, передавая их в управление Мошкину, что не только экономически невыгодно, но и опасно, поскольку сегодня сайт Пула заблокировал Роскомнадзор совместно с прокуратурой, а завтра это сделает сам Мошкин, когда увидит, что новым лохам его проект не интересен и идет только отток кассы а не ее пополнение. Блага отмазка у него уже имеется. Я считаю, что МММ было развалено усилиями госструктур. Что вы знаете о социальных сетях и криптовалюте? Я не о тиктоке и блокировке им контента, связанного с криптой. Я о новой крипто сети Blockster. На канале разработчиков призм появился пост о сотрудничестве двух проектов. Уже сейчас можно пройти регистрацию и даже получить токены платформы, выполнив действие в виде подписки на социальные сети проекта. Также можно получить токен BXR за привлечение новых пользователей в крипто -соцсеть. За каждого приглашенного вами пользователя вам начислят один токен, после того как реферал пройдет регистрацию. Раздача бесплатных токенов завершится как только вознаграждение достигнут 1 миллиона монет, а торговать монетой на бирже можно будет после полного пресейла. По информации на сайте мы видим, что это будет возможно сделать на бирже Digitex, ссылка на крипто Одноклассники и биржу где появится ее токен как всегда в описании. Ну а завершающей темой для этого выпуска я выбрал вброс о швейцарском банке. Новость совсем не свежа, но если вспомнить дату последнего дайджеста на моем канале, то это не новость, это инсайдерская информация. В далеком-далеком июне, аж 3 числа, на канале разработчиков, ссылку на него я также оставлю в описании, обязательно подпишись, если ты владеешь криптовалютой призм, или ее покупка входит в твои планы. Так о чем это я? Был опубликован опрос, который вызвал бурное обсуждение внутри сообщества. Многие даже объявили бойкот и вообще не голосовали, а на данный момент в чат, иногда появляются вопросы не фейк ли это некоторые же вообще приписывают это к агитации которую используют скамовые проекты сообщая что в проект заходит китайцы мексиканцы индия а теперь и он маск я считаю что разработчики действительно внедряют такую возможность и в скором времени если все удастся мы с вами станем свидетелями коллаборации призм и какого-то там швейцарского банка несмотря на то что призм в моем понимании это противовес банковской системы я вряд ли воспользуюсь услугами швейцарского банка. Несмотря на все это, я считаю, что это отличная новость, которая расширит возможности сообщества призм, а также привлечет внимание будущих держателей монеты. Оставляйте свое мнение в комментариях по темам озвученным в выпуске. Ну и конечно же не забудь поставить лайк и подписаться на канал.